ребенок рождается первое что хочет человек как отец он хочет ему счастья а скажите буду ли я думать о том что мой ребенок которому я хочу счастья мне бы хотелось чтобы он прожил в счастье конечно тогда ответ в чем смысл жизни заключается вот в чем бог создал человека для и дальше сами скажите это слово для того чтобы он рожил, прожил счастливым быть счастливым это и есть наша основная цель и наша основная задача для того, чтобы не расстраивать своего духовного отца, то есть по-другому Бога.